Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Года уже четыре, почти назад, я показывал на канале Сэндвич Кубана. Для этого дела даже Ростур специально покупал китайский. С тех пор мои юные операторы регулярно требуют приготовить такие сэндвичи и при всей своей вкусноте они мне честно говоря уже поднадоели. Я решил сегодня приготовить несколько разных сэндвичей, быть может какие-то из них операторам понравится даже больше кубаны, и у нас получится сменить несколько сэндвичевой рацион. Тем более, что для кубаны мясо нужно сначала мариновать 12, а то и 24 часа, а потом запекать, короче, подготовительный процесс достаточно долгий. Пробовать разные сочетания я буду прямо сейчас. Так что на данный момент я даже не представляю, что с чем соберу в сэндвичах к концу этого ролика. Приступим. Во-первых, в какие-то из сэндвичей обязательно положу подпеченный сладкий перец. Ростер уже греется. Пластинки с сдобрю оливковым маслом Extra Virgin, это не для жирноты, для вкуса и для аромата. В ростер их. Не собираюсь обжаривать до полной мягкости, так подпалю для получения характерного аромата и достаточно. Булок тоже разных накупил, как видите, чтобы с сэндвичами не путаться. Надо разрезать, чтобы срез поджарить. Супер. Перец у меня уже, наверное, дошел до нужной кондиции. Да, отлично. Теперь надо булки подпарить. Чтобы процесс шел быстрее, разложу ростер. Для разных сэндвичей у меня разное мясо. Это медальоны из говяжьей вырезки, совсем не жирное. Это свинина с множеством мелких жировых прослоек. А это я подготовил котлеты из смеси говядины и жирной свинины. Плющил их вчера при помощи вот такой вот приспособы. Пластиковая фигня, конечно, но удобно. И ночку они мне пролежали в холодильнике. В составе только мясной фарш и соль. Булки уже пора снимать. Еще в дело пойдет разный сыровял. Вареный-копченый бекон и вот такой вот соленый. Видите, написано «Стила Британика», то есть английский стиль. Он, короче, очень такой мокрый и соленый. Прикольный вкус. Несколько необычный, но прикольный. Также немного поджарю. И пока процесс идет, нарежу лука, помидоров и огурцов. Взял сладкий, красный. Один сэндвич будет с большим количеством сливочного масла. чтобы пожирнее было и изнутри смажу, а позже и снаружи тоже. На 10-15 секунд на ростер, чтобы с маслом вместе прижарить. Эта булка пойдет для сэндвича с говяжьей вырезкой. Она же не жирная совсем, надо скомпенсировать. Так, а эту булку смажу горчицей. Она, наверное, пойдет для жирной свинины. Мне кажется, неплохо будет сочетаться. Кстати, булки надо уже снимать с ростера. Пора, пожалуй, уже жарить вырезку. Присолю ее сразу с двух сторон. Нарезано достаточно тонко, так что готово будет очень быстро. Опять масло сливочное и опять фростер. Буквально одну-две минуты, чтобы корочка булки стала хрустящей. Как мне кажется, Саннычу долза. Про вкус, сами догадаетесь. Пора жарить мясо для второго варианта. Это у меня свинина, напомню. Нарезано совсем тонко, так что и готово будет моментально. Напомню, что этот сандвич я собирался с горчицей готовить. Его тоже поджарю снаружи. Также 1-2 минуты для получения хрустящей корочки. Ну и последний вариант, на сегодня пора попробовать. Тут тоже все очень быстро. Голосуйте в комментах, какой из сэндвичей вам больше понравился. Первый был с говяжьей вырезкой э, с квадратной булкой. Второй был с вытянутой булкой со свининой. И третий с двумя котлетами свиноговяжьими. И с маринованными огурчиками. Э, спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, спиндируйте дизлайк. Э, всем пока!